Привет, друзья! Сегодня я попытаюсь рассказать вам о популярной музыке, но, точнее, о песнях, которые были популярными как в СССР, так и за рубежом в 65-66 годах прошлого столетия и звучали приблизительно в одно и то же время. Ну, э, надо сказать, что британская группа The Beatles – уже начинала опускаться все ниже и ниже в рейтинге популярности. Тем не менее, у них продолжали появляться гениальные песни, ну, например, такие как «Гэл» или «Мишел», которые появились приблизительно в те годы. Но одновременно с этим громко заявила о себе британская группа «Rolling Stones» а во главе с солистом Микфен Джаггером. Я надеюсь, многие из вас, конечно, помнят. Но просто ломовой хит. I can get no satisfaction. Кстати говоря, я бы с превеликим удовольствием показал бы всем вам музыкальный фрагмент этой песни. Но, к огромному сожалению, YouTube начинает за это блокировать мои фильмы. Потому что это лицензионная музыка, к сожалению. В таких случаях Запомните, я буду давать ссылки в описании для тех, кто, конечно, хочет послушать то или иное музыкальное произведение. Ну вот, это все, что касается популярных зарубежных хитов в 65-66 годах. А что же было у нас в то время? Давайте послушаем. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Вторую половину 60-х можно назвать временем романтической песни. В нашей стране в то время чрезвычайно популярны были туристические походы. Молодые парни и девчата, сидя у костра под гитару, пели песни о любви, о дружбе, о далеких неведомых странах, о мечтах. А Это было время бара Юрий Кукин, Булата Куджава, за Владимир Высоцкий, Юрий Визбор, всех не перечислишь. В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит молодых авторов, исполнявших свои песни под гитару, было великое множество. Их записи распространялись на магнитофонах, и их песни знала вся страна. Вот и взошла звезда, чтобы светить Всегда. Время романтизма Чтобы было гореть, навеяно принципами нравственности и было лучшим временем эпохи что... соцреализма. Ну вот, вкратце, такая музыкальная экскурсия в 65-66 годы. Надо особенно отметить в те годы восходящую яркую звезду Владимира Высоцкого. Его песни из кинофильма «Вертикаль», «А «Если друг оказался вдруг», и не друг, и не врага, так э, и так далее. Здесь вам не равнина, здесь климат иной идут лавина одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И, разумеется, я сам прекрасно знаю эти песни э, под гитару иногда пою в теплой компании, но сами понимаете, это не входит в мою программу. Так вот эти песни переписывались многократно с магнитофона на магнитофон, магнитофоны были тяжелыми, огромными аппаратами. И если в те времена ребята буквально носились э, с огромными, тяжелыми магнитофонами друг к другу, чтобы переписать э, вот эти все песни и порой в, даже в плохом качестве, э, так как делалось это многократно то сейчас достаточно в карман положить флешку или просто сидя за нутом или с телефоном с обычным просто скачать вот что такое технический прогресс а, ну да ладно Итак, как всегда, всем напоминаю о пятнице и вторнике еженедельно, друзья, еженедельно. Смотрим и слушаем, слушаем и смотрим мои очередные новые работы. Это может быть и моя авторская песня, и пьеса для саксофона, и какая-нибудь песенка из зарубежного репертуара. Ну а по вторникам я стараюсь выпускать очередные выпуски журнала Music Sky. Пока, друзья, всего хорошего. Увидимся в пятницу. До встречи. Колокольчик принесет вам радостную весть.